Цветы. Я дарю тебе при встрече Всех прекрасней ты Словно этот летний вечер В парке у реки Ты сидишь, грустишь немного На душе твоей тревога С каждым днем, поверь Ты мне ближе и дороже Без тебя теперь Меня нет и быть не может Сердце у меня Разрывается на части, без тебя нет жизни счастья. Красивая, ты милая, желанная моя, счастливая, Ты рядом навсегда с тобою я ревнивая, Ты нежная моя, любимая, Я в глазах твоих тону без края, В сердце самое. Как луч Сломалась в часы рассвета Нет на небе туч Но не знаешь ты об этом Ты совсем одна И душой летаешь где-то И не знаю я ответа Красивая В глазах твоих тону без края, В сердце самое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 Их тону без края В сердце самое